начали работать и вот э, то что касается колливи как бы маленький такой сарайчик, почти, почти на сухую почти без раствора ну сыпем раствор как бы между камнями но вот так он будет смотреться как как под старинку как будто старая ведь все-таки здесь нет той толщины которая может быть ну а так, именно под стариночку, чтобы это смотрелось как старая старые добрые времена. Вот так как-то мы делаем. Все, стройте из камня.